Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Дорогие друзья, здравствуйте! В этом ролике вы узнаете о том, как разобраться в ситуации, если вдруг у вас нашли опухоль надпочечника. Как не попасть в неправильные руки как не перелечиться и как не пропустить что-то важное. В том, что я сегодня буду говорить, будет очень много полезного для вас, поэтому досмотрите до конца. В эпоху, когда появилось УЗИ, КТ, МРТ и различные другие методы визуализации, мы стали просто в огромном количестве выявлять опухолевое образование. И сначала страшно обрадовались, что теперь мы на раннем этапе все это выявим, соперируем и принесем большую пользу больным. Оказалось, совсем не так мы длительность жизни этих больных совершенно на нее не повлияли, а финансовые потери, осложнения от операций оказались колоссальными, что привело к тому, что нужно стало определить четкий алгоритм действия в той ситуации, когда мы выявляем опухоль надпочечников. И среди всего количества опухолей, которые мы выявляем, как ни странно, две трети пациентов не нуждаются вообще ни в каком лечении. То есть эти опухоли, они доброкачественные и они не являются гормонально активными. Выявить вот этот феномен и, и провести дифференциальный диагноз и определиться, что нужно делать с этими опухолями, это и есть задача квалифицированного эндокринолога и эндокринного хирурга. Когда же все-таки вам пациенты, наши любимые, нужно обратить на себя внимание прежде всего, когда есть высокое, амплитудное, резистентное лечение артериальной гипертензии. В этом случае нужно подумать, не связано ли это с опухолями надпочечников. Конечно, никакими самообследованиями, самоанализами заниматься здесь не стоит. Существуют клинические рекомендации по диагностике лечения этих заболеваний, где все прописано достаточно четко. и я не буду перечислять все те анализы, которые нужно сдать. Здесь рекомендация одна – обратиться к грамотному специалисту. Когда меняется внешность, когда человек вдруг начинает ни с того ни с сего поправляться, прибавлять вес, при этом пищевую, как бы его поведение обычно, ничего нового не происходит, в этом случае тоже нужно задать вопрос, не связано ли это с опухолей надпочечников. Также, поскольку существует обычное прохождение диспансеризации, зачастую такие простые методы, как ультразвуковое исследование, могут выявить достаточно крупные опухоли надпочечника. И в этом случае нужно, опять-таки, не сразу бежать к хирургу, который не всегда владеет э, всеми тонкостями дифференциальной диагностики опухолей надпочечников, а обратиться к специалисту. В большинстве случаев, разобравшись, э, можно ограничиться лишь наблюдением. Иногда даже наблюдение это не показано, если специалист грамотно разберется с неопасным заболеванием надпочечника. Но в случае, если это образование гормонально активно и имеет определенный злокачественный потенциал, очень важно попасть в правильные руки. Наши двери всегда открыты для вас. И здесь диагностика и лечение таких заболеваний проходит все-таки, как правило, проводится грамотно. Милости просим, не дай Бог, чтобы вы болели, но если это случится, мы всегда готовы вам помочь. В основном все опухоли надпочечника государство помогает лечить нам этих больных, они идут по системе ОМС ОМП. Если лечение показано, то, как правило, оно осуществляется в рамках высокотехнологичной медицинской помощи. Для того, чтобы записаться на консультацию в наш центр, нажмите, пожалуйста, на ссылку под этим видео.